Привет, друзья! Сегодня, во времена миграции, когда многие покидывают свои дома, вопрос, где брать чистую воду, стоит очень остро, потому что фильтр с собой не возьмешь, у нас у многих стоят фильтры, есть возможность покупать воду в магазинах, что тоже очень дорого, есть вариант дешевле, как сделать очень просто и легко переносной фильтр, и всегда у вас будет с собой чистая питьевая вода. Что можно сделать? То есть этот фильтр прекрасно разбирается. Вот. И мы вынимаем отсюда самый важный действующий элемент. Это мембрана. То есть вам даже такой фильтр и покупать не надо. То есть вы спокойненько покупаете только одну мембрану. Цена ее в Украине на сегодняшний день. 86-м. 140 гривен. То есть э, вот эта мембрана. То есть здесь вода снаружи в него входит, и потом она просачивается через эти, эту тряпочку. Потом уголь э, активированный, и из этого центра она выходит. Задняя сторона здесь заглушена. То есть это вообще идеальный вариант. Вот, вот такая штучка стоит 3 копейки и сделать э, фильтр элементарно. Что мы делаем? Мы берем обыкновенный плед, который мы нашли. Мы берем кулек, вот вставляем внутрь фильтр. Вот. можно его вставить вот так вот, вот сюда берем стяжку обычную можете веревочкой но стяжки не просто практичные удобные я когда сегодня Наталья рассказывала о том как что должно быть в походном рюкзаке так вот стяжка в этом походном рюкзаке быть обязана все то есть мы ее одели дверку проковыряли все у нас емкость уже готова то есть вы можете набрать сюда воды повысить его на любое дерево и вот отсюда у вас будет выходить вода. Но чтобы она у вас не капала, куда попала, берем пакетик. Вот. Итак, Мы сюда присоединили э, с второй стяжечкой э, куберчик, который будет у нас просто как переходничок. Обрезаем у него донышко. Сюда вставляем трубочку. Вот. И опять же мы ее стяжечкой затянем. То есть три стяжки, трубочка, атбшный кулек, картридж и все у вас фильтр готов. И расход, ну, расходник фильтр. Вот. По сути дела вот у нас все. Тут обрезайте, тут не обрезайте. По сути дела. Такой, вот такая вот система, пакет должен быть, конечно, больше, чтобы воды там чтобы хотя бы ведро жву нависело, да? а шные они более крепкие, чем вот такие пакетики. То есть, из него будет вытекать вода. Все, вы его закончили использовать, воду с него слили, его, чтобы он не пылился, свернули, понесли с собой. Легкая, компактная, фильтр для воды. Работать будет вам тонны воды пропустить через себя, буквально за 100 гривен. И не надо платить там 100 долларов. Ну и конечно, если сделать воду идеальной для усвояемости, она должна быть еще минерализированной. Для этого я добавляю коралл и она должна быть щелочной. Для этого я добавляю одну капсулу Redox Rins. Как это сделать в этом видео вы можете посмотреть. Это тоже недорого и это тоже легко можно сделать. Делайте воду хорошей, находите возможности пить правильную воду, потому что это наша энергия, это наша жизнь. Все контакты, как заказать картридж, как заказать коралл, как заказать редекс, вы найдете под этим видео. Пользуйтесь и будьте здоровы. С вами был Александр Волин.